Значит, сегодня будем делать очень простую, но эффективную автоматическую бункерную кормушку для домашней птицы. Утки, гуси, куры, цесарки, там дюки и так далее. У меня гуси будут питаться из нее. То есть, смысл покупается. Значит, вот такая вот труба. Это я большую купил на самом деле нужно буквально метр ну какая была значит и несколько переходов один под 90 градусов и два под 60 наверное они, да вот можно в принципе упростить конструкцию и взять просто один угловой один такой один этот, трубу на метр я думаю достаточно Потому что в метровую трубу Довольно-таки много наверное, Почти ведро комбикорма помещается Смысл Значит уголки соединяются Вот таким способом Вот так вот совмещаются 60 градусный И 90 градусный Что сделать все одной рукой телефона Не принципиально Короче вот так они будут Состыкую, покажу сейчас да Дальше Вверх идет Сам бункер То есть труба идет вверх Вот так вот она будет И значит на ее верху, где-то на уровне пояса Будет уголок Отходить в бок И вот здесь будет Воронка для засыпания Корма, то есть это все можно сделать так Чтобы эта часть выходила даже Из клетки на улицу а сама подача корма будет внутри. То есть вот так вот будут видеть ее птица. И вот здесь будет корм. Ну, это все покажу. То есть сейчас я соберу конструкцию, померяю, какая мне по высоте стенки нужна высота трубы. И продолжим изготовление. Собирается она, ну, если готовую метровую трубу возьмете, то за три минуты. Да, если сейчас что-то надо будет мне резать, то затянется минут на 15. Вот так вот нижний узел смотрится в собранном виде. Значит, вот он, бункер. Сюда будет засыпаться комбикорм. Здесь он вот на таком уровне будет. Можно срезать вот так вот, а можно и не срезать. Так меньше они будут раскидывать. Он здесь ухватил как говорится довольный довольны соответственно еще я не срезал сейчас вот на этом уровне отрежу трубу и сделаю выход под загрузочную воронку вот мой гусятник значит вот высота значит какая мне нужна? то есть вот так вот где-то я отрежу да здесь есть около метра в принципе я думаю, даже на пару дней будет этой бункерной засыпки хватать. Ну вот, почти рона. Ну вот, собственно, что мы имеем. Вот она готовая. Бункерная кормушечка. Вот эту горловину засыпную можно удлинить из той же трубы сделать значит на насадку, чтобы она уходила в бок. Можно оставить так. В принципе, можно было даже ее и не загибать, если вам не в ломы и есть доступ к клетке. Засыпать вверх. Сделать просто расширение здесь, чтобы удобно было сыпать. Все. Вещь отличная. Называется дешевая и сердит». Пользуйтесь. Сейчас покажу, как она будет установлена. И как из нее будут кушать наши птички. Вот так вот незамысловато на проволоках и шуруп быстренько привинтили, засыпать будем вот такой баклажкой. Вот так-то вот ее обрезали, ей легко черпать. А теперь ее вставим сюда. Как говорится, мы просто начнем засыпать. Вот, собственно, все. Посыпался Вот Смотрите, на всякий случай это 5-литровая баклажка, да? То есть это пол ведра комби вот Можно в принципе клетку не открывать зимой, допустим. Все туда ушло. И ну, вот он. Видите, здесь комбикорм Подойдет птичка. Теперь нормально голову туда засунет и. Но ну, еще раз говорю, в принципе, можно сделать вот такой обрез, чтобы им как бы поудобнее было голову совать. Подъедает, оттуда, видите, просыпается. Подъедает, все, да, наполняется. На этом уровне всегда все есть. Корм разбрасывать они практически не будут. Выглядит вполне эстетично. Ну, давайте про испытания они правду вот, нажрались уже сидят здесь давайте домой, домой домой домой домой домой домой пошли Оперативней. домой домой домой домой домой домой домой домой давайте домой домой домой домой домой домой домой домой домой домой домой домой домой домой домой Давай, давайте. Домой, домой. Домой. Домой. Домой, домой, домой, домой. Домой, домой, домой, домой, домой, домой, ]Cuidu. домой. Домой. Домой. Домой. Домой, домой, домой, домой. Домой. Домой, домой, домой. Домой. Домой. домой. домой. то увидели. Новые в них, да? Первый раз они в такой кормушке едят. Сейчас посмотрим. Домой, домой, домой. Домой. Домой. Домой, домой, домой, домой. Домой. Так, ну-ка, и посмотрим, сейчас. В принципе, птица любопытная. Посмотрим сейчас, что они найдут. Ага. Ну вот, собственно, видите. Сразу он ухватил, испугался маленько. Всё, ничего не разбрасывает, видите. Сориентировался молниеносно. Он второй подошел, видите, покушал. Все, отлично у них. Просто как тут и было. Все right, это sure.